Здравствуйте! Мы приехали в Sunshine Garden Resort. Это отель карантинный. Мы приехали передать слойки из 7-Eleven голодающим в карантине. Ну, точнее, скучающим по сладостям. А какие слойки? Покажи. Ты купила слойки, уже? Слойки, да? да. Ну, 7-Eleven, по-моему, самые знаменитые это, слойки. Я Ты такие тоже... покупаю постоянно, да. Причем я предложила привезти слойки из булочной, но сказали мне 7 лучше. Mm -hmm. Это у меня стандартный завтрак на работе. Всегда беру. 225. Yeah. Получается, нам ребята тоже хотят что-то передать, и этого не разрешали делать, пока они не сдадут третий тест. И вот сегодня утром они сдали третий тест, и только теперь у них можно что-то взять из номера на вынос. Mm -hmm. А передавать вот слабости им можно. Все время На с тобой на связи, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Only three, only people, Thank you Thank you. А, это для нас уже передали, это нашу посылку обрыскали. Yeah. клево! Клево! Yeah. Yeah, а ну пойдем поищем балкон она Спасибо. Здравствуйте! Все, получили? Мы тоже все получили, спасибо! У вас два номера? No, it's not difficult, it's so romantic! Как романтично, свидание на балконе! До встречи, спасибо. на воле! Yeah. See you. See you. Хорошо, когда в карантинном отеле есть балкон. Особенно большой балкон, это, мне кажется, вообще спасение, потому что сейчас правила уже сточились и гулять вообще не выпускают. То есть раньше можно было после первого теста через 7 дней выйти погулять хотя бы на часок, а сейчас практически все, кто карантин проходит, говорят, что уже все, отменили это правило и не выпускают. Поэтому без балкона, мне кажется, две недели вообще не выжить. На наша остановка мы подъехали к магазину Сиамбури. Находится очень далеко за городом, но сюда приезжают все иностранцы. Здесь очень много импортных продуктов дешевых. Идут всегда аншлаг, да, покупательский. Да. Что, что мы обычно? берем? Ну, мы берем Аджику. Ну, обычно хочется взять, конечно, что-нибудь такое, чего нет вообще в Таиланде. Вот типа всякие шоколадки Кэтбери, но берем Аджику. Красную рыбу. Копченую. Да, уже порезанная полкилограмма. 200 бат. 200 бат. Класс. Но самое главное – это сыр. Сыр, сыр. Он тоже здесь недорогой, да? В сравнении с… Да, здесь недорогой. Я думаю, они его где-то у себя варят здесь. Что мы берем? Мы берем чиз, крем-чиз. Как это по-русски? Крем-чиз? Крем-чиз, да. Ну, какая-то моцарелла новая попробуем, австралийская. И? Э, да хоть, хоть? Да. А, вот швейцарский мы хотели попробовать. Сколько? 108 батов, да? Да, 300 грамм. 300 грамм. Попробуем, потому что в фудмарте вкусный швейцарский. Может, тут тоже вкусный. Что такого уникального в этом магазине? Да, мы немножко расскажем зрителям. В принципе, все, что здесь есть, это все импорт, все привозится из-за границы, и все вот эти вот вкусняшки, и которые... в других магазинах, по сути, не найдешь. Ну, может быть, и есть, но, не знаю, размазано все по всему городу, а здесь все в одном. Помните рекламу из детства? Вагон Вилс, и ты победитель. Ковбоя уже нет, теперь какой-то гонщик Формулы-1 на упаковке. Очень много полуфабрикатов, прям все, что только хочешь. Да, тут вон и пельмени, и вареники, и просто мясные шарики, и сосиски, котлеты, все, что хочешь тоже, да. Вот готовая пицца 139 батов. Как хочешь, хочешь? Ну да, духовка есть, можно. Здесь обычно масло замороженное. Вот Нет. это клево, всякие котлеты. Типа для бургеров. Ну, это я не разбираюсь, я такое никогда не ела. Ну, типа вот, да? Что Маринованное яйцо. яйцо, да? Да. Зачем самое главное это везти из Англии или откуда это вообще привезено? Я в шоке. Ну вот. А как сюда везут гречку из России? Ну, гречку ты здесь в Таиланде не замаринуешь, понимаешь? А яйца можешь сварить и замариновать. Я бы, конечно, что-нибудь типа бы. тряпнул. Есть что-нибудь похожее на лечу? Ну просто соусы, да, я вижу. Uh -huh. Чтобы были прям с кусками, да, как вот влечу. Uh -huh. Такого нет, конечно, в ну, Вот она, русская наша гречка. 195. Uh -huh. Увилка. Uh -huh. Да. Uh -huh. Пшено есть наша увелка. Да? 175. Пшено. А, вот, симолин, манка? Э, манка, да. Манка сколько, 125? 125. И вот это что-то розовое, тоже увелка, я, такой, я не знаю. Тоже увелка? -то не знаю, но это что-то, что-то не на российский рынок, смотри-ка, да? Даже по-русски ничего не написано. Не знаю. Ну, тоже какая-то вроде, вроде курпа, да? Да mm -hmm. что это? Кексики, пудинги, что это такое? Как-то есть. Но выглядит очень аппетитно. Семечки. Семечки от Мартина. 49 девять бат. Отлично. Но только соленые, были бы не соленые. Ну вот еще хлеб ржаной. Это прям вообще невкусно, прям в рот не лезет. Если честно, вот это все, весь этот хлеб хуже, чем тайский поролоновый. Ну он по весу такой, да, что это? Вот этот Russian bread. О. А вот этот похож на этот, возьми в руку, на Бородинский да, по Да, тяжелый. Тяжелый, но это не Бородинский, это просто черный. Просто черный. Ну вот, смотри, сколько он стоит, 180 батов. 180 батов. 180 Это сколько? Батов. Это 400 рублей. Это больше, чем 400 рублей. 400 рублей. при местного производства есть прянички. Кстати, прянички берем периодически. А я может, возьмем сейчас? Ну давай. Они а, какого года? Да, все, все, все, да, они свежие все, тут готовятся. Я, по крайней мере, все. И мне главное – рыба и <сör> сыр. <сör> Это да. мое главное. На сколько? На 600. На 600. Заехали просто за сыром, да? Набрали, как всегда. Ну, много сыра, да, долго. Съемками, монтажом и прямыми эфирами, конечно же, еще необходимо находить время для общения с семьей. И каждый вечер мы выходим гулять по набережной. но ну, не всегда в составе со мной, чаще это Таня с детьми, а я там на монтаже. Вот сегодня у нас такой прогулочный семейный день по набережной. Хорошо, что хоть по набережной можно еще гулять. Мы иногда с девочками даже не, не гуляем по набережной, а просто выйдем, где-нибудь сядем, мороженка купим и сидим, смотрим закат. Ну и помимо спортсменов, либо прогуливающихся по пляжу, часто теперь на пляжной улице можно встретить бездомных, которые ходят, просят там по 20 бат, либо хоть сколько дать. Такого, конечно, не было вообще никогда. И это показатель того, что положение у многих людей достаточно тяжелое. Также на пляжные улицы периодически приезжают различные благотворительные организации, либо какие-то рестораны, которые раздают здесь еду, зная, что здесь... Есть люди, ожидающие еду, привозят, помогают, такая определенного рода благотворительность, как, например, вот сейчас несколько машин остановилось, и давайте к ним подойдем, спросим, кто они, откуда, какую, может, благотворительную организацию представляют, либо какой-то ресторан, бизнес. Просто друзья объединились, приготовили еду, скинулись с деньгами, и всем раздали. Очень круто, когда есть те, кто помогает людям вот так вот безвозмездно, чисто душевного порыва, как говорится. Единственный минус, то что местное правительство, полиция запрещает раздавать еду без ее участия. Но ну, это, видимо, связано с различными карантинными ограничениями. Они хотят гарантировать, что никто не заразится в этой очереди на раздачу еды. Вот и сейчас тоже полиция подъехала. В принципе, уже все и раздали. Гуляли-гуляли, встретили подписчика. Вас как зовут? Валера. Валера. А вы давно в Таиланде? Три месяца. Три месяца, да? То есть, вы вот прям в пандемию, в карантин, через карантин приехали, да, да, все. Да, да. Ну, классно. Десять как... дней я как раз успел, в апреле, когда мне да. Ну, какие планы? Дальше здесь жить? То есть, вы приехали или так, чисто на зимовочку? Нет, ну, хочу, вот я всё на сделаю. Хочу годик точно пожить, а потом дальше видно будет. Ну, ну, хорошо. Значит, давайте греться на солнышке. Видите, как интересно. Подошел сразу, сказал то, что по нашим видео переехал в Таиланд. Хотя, ну, хотя вот ты на канале себя рассказывал, да, как переехать в Таиланд. Но в общем, рады быть полезными и вообще рады вот такому отклику. Вообще, приятно быть полезным, согласись? Да. Все, и знаменитым. А, и ладно, знаменитые. Это как это, широко известные в узких кругах. Да-да-да, это как раз, это моя любимая фраза. Так, ну что ж, мы обратно к нашей задаче погулять детей. Зайти в Севан, съесть мороженку. Закрыт. Дети еще не знали, что он закрыт. Закрыто. Так, и что будем делать? Я не что? любимый 7 -11. Да. <сотор> потому что там на третьем этаже мы любили сидеть. А -а -а. Ну что, в другой тогда, да? Да. да. <сотор> Благо, 7 много, да? 7-Eleven закрылись практически через один, а кое-где и два рядом закрылись. Очень много. За последнюю неделю очень много закрылось 7 -ов. Ну, угловой здесь работает. Что-то новенькое? Hazzelnut? Это вот они раньше были, вот такие. А теперь такие, да? Той же фирмы. Они теперь что-то среднее, да, между вот этим буэна от Киндера и этими конфитусами. Так, вы опять здесь, а мороженое? Вы опять игрушки ищете какие-то себе или что? Вы же за пришли? А, просто сладенькая. ну выбирайте тогда, да. Я вот это выбрала, надо в клубничную штуку усыпать палочку. А на сколько ее надо? На пол-литра же она? 350-600. Ага, и от этого зависит, насколько сладкая будет. Вообще тут написано, тут нету сахара. Нету сахара, да? Насколько да. вкусная будет, <laughs> не знаю. В общем, Таня хочет попробовать и всем показать. Давай возьмем какую, бери. Коллаген. Окей, okay. и воду, да? Да. Сюда ставьте все свои. Покупочки. Я взяла, конечно, коллаген попробовать. Видите, корейский флаг, значит, корейский коллаген. Смотрела, в индивидуальной капсула, которую нужно вместо крышки надеть на бутылку. Получается, такая капсула написано, можно ее растворять в воде. Объем... 350, 600 миллилитров. То есть стандартная бутылка. Все, капсулу одели, нажали. Продавили. сверху, да, продавили. 0% жира, 10 калорий, но при этом нет сахара. Коллаген 2000 миллиграмм. А, и плюс витамин С. Никакого цвета нет. Потом капсулу убираете и пьете. А, ну она... Сладкая, да, не okay. ароматная. Какая-то смородина. А коллаген вообще для чего? Коллаген для костей и для кожи, для молодости. Буду красивой. Давай там еще осталось, надо еще взбалкать. показывает Таиланд. Здравствуйте! У нас одно очень приятное такое событие было для нашего канала приятное. То, что в Новосибирске у нас собирались подписчики Клуб любителей Таиланда и подписчики канала Дома моря Таиланд. Просто так ребята собрались, договорились и встретились в кафе. Очень рады, что мы вас объединяем. Теперь у вас больше друзей, не только онлайн, но еще и офлайн, ребята встречаются. Это круто. Спасибо вам за то, что вы такие активные и легкие на подъем. Мы сейчас находимся на Персе Балихай. Отсюда уходят лодочки на знаменитый остров Накалан. Вы нам подсказали, попросили Прогуляться. Это связка Балихай, Волкин Стрит, бич Роуд. Здесь а, нынче раздают а, еду. Для тайцев оказывается поддержка населению тем, кому действительно надо, кто действительно нуждается, могут прийти сюда и получить помощь. Волонтеры раздают бутылки с водой. Почему такое движение открылось? Потому что там закончилась раздача еды. Да, и все вот. поехали. Все поехали, да. Мы да. проходим мимо старейшего ресторана русского Распутин, который пережил абсолютно все кризисы. Все наводнения, потопы, падение рублей, батов, долларов, да. чего угодно. Все разборки, все между разборки ресторанами, между ресторанами, или все другие рестораны, которые когда-либо открывались. То есть это вот просто мастодонт русского бизнеса Патаи. С 1993 года написано ресторан. Нам, пишется, обещали провода убрать, а они на месте. Вот эти ямы копают, да? Ну, как вообще, провода? да, да. Вообще, как бы именно эти ямы копают. Но они должны сначала проложить полностью коллектор. Вот. Uh -huh. Прям до конца через всю улицу. И потом туда уводить провода, само собой. То есть все в процессе? Ну, в процессе, в процессе. Смотри, тут некоторые заведения просто. Просто Да я загляну, мне прям интересно. Разруха полная. Настолько разруха, что будут вот, сносить. Если вдруг это запустится. Кстати, еще не вопрос, да, будет ли вообще Волкинг-стрит после коронавируса существовать в таком виде, в каком она существовала. Все мало верили в реализацию плана по, так скажем, трансформации Паттайи в семейный курорт, о том, что много лет говорилось, что Волкинг-стрит надо убирать, но действий касательно Волкинг-стрит никаких раньше не предпринималось, ну, потому что Волкинг-стрит э, кормила многих, скажем откровенно. Но теперь с приходом ковида я думаю, что ситуация как раз-таки может измениться. Все, кто здесь раньше работал, так или иначе, они давно нашли, там, найдут и так далее другую новую работу, сформируют свою новую жизнь. Те туристы, которые сюда ездили, тоже поменяют, возможно, список интересов и стран, и так далее. Даже если появится возможность запустить Уолкин-Стрит, то очень много шансов просто этого не делать умерло и умерло. да? Зачем возрождать? То есть, в двух словах, если говорить, они могут просто не возрождать ее. да? И это намного проще, чем допустим, если бы они решили ее просто там, не знаю, два года назад просто закрыть вот так вот в одночасье. да? Это было нереализуемо в большей степени. Ну, вот как бы не открывать ее после ковида это вполне себе такой план. Посмотрим. Кладбище туризма. Да? И иностранных инвестиций даже в некоторых случаях. Тут же тоже и люди приезжали, открывали клубы, не только тайцы. Архитекторы городские предполагают, что олк это будет такой прогулочный променад. Ну а в данном случае то, что они сейчас копают, это они прокладывают большую трубу. Да, вот сейчас пока еще есть провода. Ну, собственно говоря, вот тут вот видно, что колодцы периодически, то есть они раскопали их и закрыли лист, листом металла. Вот, когда они полностью всю улицу пророют, они просто туда уведут все провода. Ты видишь, что нет по бокам ни одного заведения? Да, и я вот, я еще к чему говорю, да, то есть, возможно, это просто так иллюстрация, чтобы не рисовать здесь всякие бары по бокам, да, они нарисовали прогулочную. Да. А может, у них есть план убрать все бары? А, сейчас вот, мы уже видео показывали во всем городе, эти такие баннеры, на которых написано «Дабра Кадабра». Мы пытались перевести, вот, получилось что-то там. Нога-слона -Ну, там здесь ходить, сидеть, в песок э -э -э, и прочее. На самом деле, смысл в том, что пляжи закрыты. То, что в море могут ходить только рыбаки. Больше никто пользоваться ни пляжем, ни морем не может. Мы только что завершили прямой эфир и решили, как и говорили в прямом эфире, слопать потая. к тому же он здесь так красиво выглядит, когда его готовят, прям вообще. С курицей да? Ну Да, хорошо. с курицей и есть еще какие-то кальмары, но не морепродукты, просто кальмары, поэтому я выбрала курицу. А -а -а. И ты можешь есть. выбрать только одну лапшу, я бы хотела, чтобы мне все намешали. Здесь а, да? что, орешки? Только орешки. Ну, давай мне чуть-чуть перчика добавь, ладно, чуть-чуть да. Чуть-чуть только. Столько? И еще меньше. Столько? Да. Окей. 120 за 2, да, по 60, хорошая цена. Обычная уличная цена. В ресторанах 120 за один, а в аэропорту за 1 – 240. Тебе в ресторане, знаешь, с тамаринтовым соусом делают, с различными там креветками, а это без креветок, поэтому еще и дешевле. А, точно, без креветок. На тук поедем? Ну, до Волкин-стрит, да. Вот и обратная сторона наших э, трансляций. По концу трансляции нам нужно как-то добраться до своего транспорта. Потому что мы обычно уходим черти куда. Но, само собой, в прямом эфире не идем в обратную сторону, чтобы одно и то же несколько раз не показывать. Да, то в одну сторону, то в другую. Вот там, как сегодня. Мы начали на перси Балихай и ушли до фестиваля. Ну, хотя полпути сейчас обратного проедем на тук-туке. Уже хорошо. Очень, конечно, необычно видеть все это закрытое, центр фестиваль не работающий. Столь ранний час, сейчас сколько? Начало восьмого? варки тейквей продают все мороженое Дерри Квин КФС Донатс все продают take away а сами варки и закрыты это это странно вот ларки же да тут тут же рядом почему здесь не продавать тейквей так не сюда да закрыто а как в салонных операторов попадать я чуть не понял ну и варки с гаджетами тоже закрыты плохо у меня пришел долгожданный модем для прямых эфиров второй чтобы поставить модем туда чуть поднять может быть попробовать поднять качество трансляции. то есть надо понимать что все это плюс минус все равно то есть непрофессиональное решение такой своего рода своего рода колхоз который еще работает там у кого-то в каком-то городе будет работать а в другом не будет да то есть зависит от, еще, от местных сетей и так далее ну в общем попробовать вот такой модельчик юсб вот. Два, две недели шел из Китая, специальную версию заказывал, есть посвежее, другой версии, но этот можно прошить, мне еще с ним предстоит поиграться. Вот. Но проблема в том, что у меня есть симка из моего телефона с быстрым, хорошим, безлимитным интернетом, вот. и ее сюда нужно вставить. И в этом проблема, здесь слот большой, под большую сим-карту, и надо переходничок какой-то, который... Ну, Обычно мы, когда покупаем сим-карты, мы маленькую сим-карту из него выламываем, да, то есть выбрасываем весь остальной пластик. Вот он как раз нужен, чтобы ставить все это дело обратно. Как вариант, я пытаюсь найти хотя бы один работающий салон связи. Может, есть у них переходники продаются, а может быть, они просто там выламывают, когда сим-карту вставляют чей-то телефон, у них остается еще вот. Я сейчас заехал в Tesco Lotus. Все салоны связи закрыты. Я прям не знаю. В интернетах нашел, что какой-то ларечек где-то работает. Да и так, кажется, работает где-то на Кауталу. Сейчас куда съезжу, поищу. О! Кстати, про байк. Байк неплохой. Даже ввиду своего возраста очень хорошо себя ведет. Ездит там на скоростях, хорошо ездит. Но вчера в прямом эфире мы почувствовали одну такую фишку, которая... Ну, наверное, 99% тех, кто, возможно, там его дальше возьмет в аренду, вообще не принципиально. А нам очень. Мы, дело в том, что очень медленно ездим в прямом эфире по улице, по улочкам. И а, вот как раз на малых скоростях этот байк э, периодически, ну, кажется, что троит. Но на самом деле там муфта проскакивает, я думаю. То есть она достаточно издошная. То есть с нормальной скоростью он гонит хорошо. А если медленно, он все время вот так вот поддергивает. Ну и, в общем... Наверное, будем менять. Байк хороший, но. Да, кстати, это нам место так и маловато. Надо что-то побольше. Может все-таки я подумаю о пользе в аренду. А сейчас скорость наберем, он будет вообще нормально. Он нормально, он хорошо идет, разгоняется. Я его разгонял до 110, как любой другой Рокс, он нормально таки прет. Мите, что колталу выглядит как-то поживее, но почти все везде открыто. Вот, пожалуйста, телефоны. Может я там найду? То есть здесь ковид как-то не работает, да? <соценно> Согласитесь. Но, знаете, я думаю, что даже есть смысл провести отсюда стрим. В Кауталу. Это будет интересно. Excuse me, do you have uh, sim card adapter? Адаптер. Адаптер? Я имею маленькую сим-карту, но Ты Три? О, Ну, такое бывает, мелочи приятно, да? Спросил, сколько стоит адаптер, он говорит, да, бесплатно забирай. С другой симки его вытащил. На, говорит. <laughs> В общем, мне однозначно нравится здесь, на Кауталу, что здесь все работает. Он еще один салон с телефонами. Все работает. А значит стриму отсюда точно быть. И может быть даже ни одному. Улица большая, поэтому переходите, подписывайтесь, подписывайтесь на канал Таиланд в прямом эфире. Там мы и увидимся в следующий раз. Пока.